являюсь представителем Восточной Европы, в самом брутальном смысле этого слова, я сотрудник белорусской радиостанции, то скажу, что я, в общем, открыв книгу, первое, что меня поразило, там было сказано, что вот эти все, все что происходит, возведение новых памятников, там люди сносят старые памятники, вообще-то в Восточной Европе это, ну, это ежедневно последние сто лет, И это ну, не останавливается на секунду. Я не увидел, как бы там это все было подано как новизна. Может быть, у вас там в Москве и Вашингтоне это какая-то новизна. но как бы, ну, Для примера, первое, что мне сейчас приходит в голову, э, ну, да, вот по поводу мы. Мы в Беларуси, мы в Литве, мы в Латвии, мы в Эстонии, это общество вокруг учебника истории. Учебник истории, он явля... это общество, которое собралось не вокруг принципов, не вокруг конституции, не вокруг били о правах. Это общество, которое собралось вокруг учебника истории в самом простом смысле. Ну, не знаю, из последнего вот недели две назад у нас было на радио приходил сотрудник администрации президента Лукашенко, который уволился. И когда я его спросил, кем он себя считает, он сказал, я себя считаю белорусом, я его спросил, почему, он сказал, я до сих пор дома храню а, перв, а, учебники истории в Беларуси 90-х годов, когда учебники были очень националистичные, а, за 5, 6, 7, 8, 9 класс, я их перечитываю. Это вот как бы один вариант, и это, в общем, ну это насущно. Или вот еще пример, есть такой исторический персонаж Дедемин. Ну, князь э, очень важный. Так вот, э, у Гедемина два э, сразу памятника: один стоит в центре Вильнюса, э, но ну, он там основатель города, а второй в двух часах езды на автобусе в городе Лида, белорусском. Это два Гедемина. И гедимин который литовский, он больше на литовце похож. Гедьмин, который белорусский, он больше на белорусы похож. Я общался со скульптором, скульптор Кай ну там коллектив был, и спрашивала, чем отличается ваш гедимин от литовского, она сказала, мы делали так, как будто бы литовского не существует, потому что наш гедимин правильный. И это, в общем, ну как бы это не то, что вот где-то там в верхах, это вот споры, которые постоянно происходят непрерывно, они не заканчиваются. Вот я просто могу много этих примеров приводить, они все очень смешные. Вот, допустим, Пилсудский. Да, ну, Йозеф Пилсудский, знаете, в общем, как бы авторы Польской независимости. А, если вы спросите у литовского националиста, это буквально вот недели три назад общались, он вам скажет, что это вообще-то он был литовцем, он был жемой там. А если вы скажете, спросите белорусского националиста, то он скажет, что родовое поместье Пилсудских, а это на самом деле так, находится в буквально в нескольких километрах от нынешней белорусско литовской границы. И вам приведут документ, а это реальный документ, о том, что Пилсудский в 15 лет участвовал в Вильнюсе в каких-то там студенческих, гимназических волнениях. Он был пойман. И когда его тащил в участок русский вот, жандарм, как они назывались, он кричал, что я белорус. И его записали белорусом. В 19-м году Пилсудский выступал в Минске, тогда там была польская армия, и он произнес большую... Бречь на, на белорусском языке он хорошо на нем говорил, и он еще говорил на русском языке. Соответственно, есть сразу три пилсудских есть пилсудский литовский, есть пилсудский э, белорусский, и есть и пилсудский польский, и они с друг с другом сильно не совпадают, и это реально большая проблема для людей пообщаться. Ну и как бы закончу свой спич э, как бы, ну, примерами. Я присутствовал на первой встрече белорусских историков. С литовскими историками. Это все происходило в клапиде которая бывший бывший немецкий. Это бог с ним. И как мне потом сказал один из организаторов, им стоило большого труда собрать литовских историков и, и белорусских историков, которые сразу же с собой не передерутся. Нашли самых умеренных, и это понадобилось много времени, чтобы вот как-то вот собраться. Поэтому, скажем так, я не знаю, как сформулировать свой вопрос. Просто я, это, я, из моей реальности, то, что вы написали, ну, ну, нормальная жизнь, так всегда было и так всегда будет, я не очень понимаю, как, как национальная идентичность рассыпалась. Слушайте, белорусы для себя, может, ну, вы все видели эти кадры, недавно для себя открыли национальную идентичность, они начали сходить с флагами, если приедете с бело-красно-белыми флагами, если прийти в Литву, литовский национальный флаг, он висит везде, вот в прямом смысле слова, везде. Ну, в особо патриотичных районах, то есть в новых районах, где молодежь в основном покупает квартиры, литовский флаг висит в каждом третьем окне. И это нормально. Ну, это правильно. Латыши примерно так же. Эстонцы гордятся, что они перестали вывешивать свои флаги. Ну, они более европейские. Но это произошло буквально 2-3 года назад. Если вы подходите вот, в Вильнюсе, там, в Каунасе, вот, я запомнил эту картину. Каунас – это как бы, вторая столица, это столица Литвы между двумя мировыми войнами. Если вы подходите к школе, то у вас там сразу висит четыре флага. У вас там висит флаг Евросоюза, у вас там флаг э, Литвы, у вас там флаг Каунаса, города, и флаг района. И это все флаги, то есть дети с ними ходят. Вы если понимаете во флагах, то вы, э, э, ну, как бы, ну, вы когда вы видите толпу литов, ну, как бы, литовскую какую-нибудь большую демонстрацию, они все выходят с флагами еще и районов своих, то вы понимаете, какие районы, и приближающиеся к деревне, к этому самому Каунусу, ну, здесь присутствуют. Ну, и последний пример у меня их, у меня их масса знакомые бизнесмены. Заработали довольно много денег, продавая белорусам флаги с гербами их городов. Там в Беларуси это отдельная большая тема. Больше 40 городов Беларуси жило при магдебургском праве, ну, населенных пунктов. У каждого из этих 40 населенных пунктов есть свой герб. Это такая большая история. Так вот, они, в общем, много заработали, по-моему, там один дом купил. Что то такое? Просто продавая флаги. Поэтому давайте так, завершаю. Добро пожаловать в Восточную Европу. Никуда вы от нас не денетесь, как мне кажется. По-моему, вы как бы, ну вот, ну как бы, вот теперь, как бы, поживите, как мы. Вот. То есть, в общем, эта книжка, как мне показалось, это о Восточной Европе, я не знаю, как это, превращение всего мира в Восточную Европу, я так скажу. Вот, как бы, превращение... вот. То есть, кого очень знакомые дискуссии, очень знакомые интонации, флаг э, э, какой-то там э, этот самый, как он, памятник снесли, на какой-то памятник деньги собрали. Вот вы не поверите, белорусы, вот на что ты можешь собрать деньги, вот, вот, на что ты можешь собрать деньги с белорусов, Вот, условно говоря, в девятнадцатом году. Сейчас не на что, конечно, а в 19-м году. В 19-м году на памятник какому-нибудь, не знаю, Жегемонту третьему, какому-то королю польскому. Религиально на самом деле деньги собирают. Они их, как бы, ну, в Витебске собрали большую сумму денег на памятник князю Ольгерду, который был известен тем, что, по-моему, пару раз грабил Москву. Это большое достижение для белорусов. И он, как бы, там князь Ольгерд, он такой на коне и рукой указывает к российской границе. Ну, вот, как бы, это все. И, да, и на больше вы денег не соберете. Все остальное граждан Беларуси не волнует. В Литве чуть получше, в Латвии чуть получше, в Эстонии совсем примерно хорошо. Они уже перестали об этом думать, наверное, хотя Бог его знает. В общем, в общем давайте так сформулируем вопрос. Как бы, ну, я не знаю, как сформулировать вопрос. В общем, я был очень удивлен э, вот, э, вот этой вот, подачей, что это что-то новое. Это не новое. Как бы, садитесь в самолет до Минска, приезжайте, все увидите. В общем, как будущее бы, рядом. Извините, да, извините это, это не игра с национализмом, я поправлюсь. Понимаете, если вы убираете историю, угу. то эти большие общества, так скажем, массы людей не понимают, а что их объединяет. Если вы убираете у Литвы учебник истории Литвы, то в общем ничего не остается. Uh -huh. Ну и это настолько важно, вот как бы все знают, не знаю, слышали вы слышали, Лансбергис такой есть персонаж, ну как бы вот первый... Сын или, или тот еще? Тот еще. Да, да если вы послушаете его выступление вот 91 92 uh -huh. годов, 80 х годов, ну это, в общем, театральные реплики, понимаете? Ну это, ну, это то есть трудно, не, трудно поверить, что это говорит политик. Это в самом деле человек, который находится на сцене и он воспроизводит какую-то реплику вот из, из Шекспира что-то о древних королях. Но при этом это, все, это как бы его, его воззвание к литовцам, вернемся к духу то условно говоря, там, ну, к наших первых литовских славных языческих королей, это то, что помогло литовцам объединиться. Поэтому, ну, как бы да, я понимаю, просто как, мне кажется, что этот язык, мы говорим не национализм. мы не говорим не на, национализме, мы говорим о а мы о том что создает это общество mm -hmm. и то, что и без чего эти общества ну в общем рассыпаются mm -hmm. ну, с, с, как не сначала я как бы тут по поводу того каким образом могут разрешаться конфликты между двумя конкурирующими ну, условно говоря группировками с разным видением истории mm -hmm. э Скажем так, был я еще на одном совещании белорусских историков и литовских историков, и там, в общем, они выясняли, чье же на самом деле было Великое княжество литовское, потому что, ну, в общем, как бы Беларусь и Литва делят, делят одно, одно историческое прошлое, прошлое Великого княжества литовского, и там была довольно уже напряженная, накаленная атмосфера, и эту напряженную атмосферу удалось сбить одному литовскому историку, который вот в такой очень напряженный момент сказал э, следующее. Э, слушайте, ну мы же все с вами жарим э, панкейкс, ну вот э, драники, ну вот, к, оладьи из картошки. И это, в общем, как бы полностью разрешило конфликт. Да, мы по-разному понимаем, что княжество Литовское, но мы все любим картошку, и литовцы, и белорусы. И мы все из этой картошки делаем драники, и мы их едим со сметаной. И, в общем, ну, это нас объединяет. И это в самом деле как бы резко понизило градус дискуссии. То есть, в общем, вот вы сейчас просто говорили о каких-то страшных вещах: Гитлер, Сталин и какие-то принципиальное, абсолютное такое инфернальное зло. И с ним как-то нужно, в общем, сложные философские вопросы. Не знаю, как у вас там. В Восточной Европе эти вопросы подчас решаются довольно легко и элегантно обращением к общей кухне. Так, значит, это, это как бы такая ремарка. А вот по поводу вашей книги, что меня насторожило, там не было третьего участника всего этого процесса, а именно людей, которым эта история нужна. Потому что историки и политики, это замечательно, это правильно, они присутствуют, но они присутствуют, потому что есть спрос, потому что есть люди, для которых ответ на вопрос, кто я, экзистенциальный вопрос, да, он связан с учебником истории, с каким-то историческим трактатом. Uh, учебник истории, он ну, в общем, uh, вот в обществах, которые, ну, условно говоря, в том регионе, в котором я более-менее хорошо знаю, ну, условно говоря, бывшая Великое Княжество Литовское и бывшая Речь Посполитая, То есть, там, Украина до Молдавии, наверное. И молдаванные тоже, были примерно хорошо разбираются в ситуации. Uh, uh, учебник истории, он играет примерно такую же роль, как, uh, не знаю, Евангелие для христианин. Да, когда у христианина, ну, условного, возникают какие-то проблемы в жизни, он смотрит Евангелие, когда проблемы возникают вот где-то здесь, между Минском, Вильнюсом, Ригой, Краковом и там, Прагой, то люди, в общем, что-то такое листают из истории, как это показывает практика. События, которые произошли в Минске, вот, которые все видели в прошлом году, Перед этим одним из таких шоковых моментов, чем-то, в общем, странным и непонятным, была презентация книги «Реакция публики» на презентацию очередной книги про белорусскую историю, которую написал такой историк белорусский Владимир Орлов. Вряд ли вы его знаете, такой очень белорусский историк, очень внутри. И они написали книгу, он написал книгу, это какая-то уже, я не знаю, 50-я его книга про белорусскую историю. В среднем их, их тираж, да, книжка на белорусском языке. Среди их тираж был, ну 200 экземпляров, ну, 300 экземпляров, ну, 50 экземпляров. Значит, примерно за месяцев 7-8 до того, как вот люди начали выходить на улицу, они, он написал вместе со своим там, другом Татарником еще одну книгу, и к ним была очередь за автографами метров 30-50. И они вдвоем, как он мне рассказывал, сидели и не понимали, а что происходит. Кто эти люди, почему они стоят в очередь. Они продали, там было несколько, они допечатывали тираж там как бы и издатель был в шоке, потому что ну, это невероятно. Люди покупают книги и читают. А потом эти люди вышли на улицу. А потом эти люди вот ходили с флагами, эту картинку увидел весь мир. То есть я к тому, что почему-то... Ну, я как бы, вот просто хотел бы послушать как бы, рассуждение Ивана об, о, о том, почему с его точки зрения есть спрос не у политиков и не у каких-то институций на историю, а именно у людей. Потому что ну, они в самом деле этим пользуются. История в самом деле важна именно в качестве таком, в плане. Mm -hmm. да, и, да, кстати, как бы, так, последнее. И можете для, для примера посмотреть, вот, это смешно, конечно, но конкурсы песен и танцев в Эстонии. Понимаете, в Таллине есть гигантский, просто гигантский стадион для того, чтобы раз в 4 там, или в 5 лет собраться вместе. И там приезжают, но ну, чуть ли не треть населения страны и петь народные песни. Я был на конкурсе танцев. В Таллине, на стадионе там не было мест. И они реально 4 часа танцевали, и никто не уходил из, со стадиона. Они 4 часа танцевали, там присутствовало, не знаю, несколько тысяч этих всех вот танцующих. Они все были в народных своих нарядах. И ну, это было, на, этом, на этом событии присутствовал премьер-министр страны. Когда это все закончилось, люди вышли со стадиона на улицу, и это было ощущение, ну, не знаю, для человека православного, я такое вот на Пасху православную видел. Это счастье, как бы по, по, улице, по улице ходят ну, десятки тысяч людей вот в народных костюмах, и они обнимаются, что-то там друг другу говорят на своем эстонском языке, и это реально спрос большой. Для них это ну, как бы ну, смысл жизни. Ну, как, ну, как смысл? Это то, что дает им, придает им смысл жизни, как мне кажется. Ну, в общем, Иван, как вам кажется, почему они это делают?